В то время как долговременная память – это дверь к сознанию. Информационные отпечатки в случае долговременной памяти не исчезают, а остаются, если и не навсегда, то на очень долго. И отличия между этими двумя типами памяти вроде бы и не такие большие на первый взгляд. Всего и дело то, что информационные отпечатки остаются на двух как минимум уровнях мозга, вместо одного и все. Но это только на первый взгляд небольшое отличие а на самом деле это качественное отличие, дающее понимание природы сознания. Когда информационный отпечаток остался на двух или более уровнях мозга у живого существа, в данном случае человека, появляется возможность усилием своей воли воссоздать информационный отпечаток без участия того, что создало этот отпечаток. Другими словами, человек может самостоятельно воссоздавать образы и произошедшие события, после того, как они уже произошли. И именно благодаря долговременной памяти и накоплению на уровне сущности человека информационных отпечатков на двух и более материальных уровнях нейронов мозга и рождается на определенном уровне развития живой материи разум. Именно этим процессом и был посвящен второй том моей книги «Сущности разум», но не только им. В раскрытии вопроса долговременной памяти мне удалось найти удобный образ того, как можно графически, с помощью изображения, передать момент возникновения сознания, когда живое существо приобретает возможность самостоятельно мыслить. При этом удалось показать невероятно важную роль физически плотных нейронов мозга человека, которые, передавая информационные отпечатки на другие уровни мозга, сами вновь оказываются готовы к приему следующего информационного сигнала. Благодаря этому на других уровнях нейронов мозга происходит накопление информационных отпечатков, которые со временем начинают смыкаться у соседних нейронов, а у соседних нейронов другие уровни смыкаются с их соседними нейронами и так далее. В результате этого при накоплении определенного критического объема информационных отпечатков на втором, третьем и четвертом уровнях нейронов мозга происходит чудо – рождение сознания. Сомкнулись информационные отпечатки одного нейрона мозга с другим, а его с еще одним и так далее. И вот нейроны мозга никогда бы между собой не соединились – Хотя бы потому, что они отнесены друг от друга на значительные расстояния по сравнению с размерами самих нейронов мозга. Самое любопытное во всем этом, то что соседние нейроны мозга не взаимодействуют между собой на уровне физически плотных нейронов. Как бы парадоксально это и не звучало. Все дело в том, что каждый нейрон мозга представляет собой клетку, особую, но все же клетку, которая отделена от других подобных клеток своей клеточной мембраной как военная крепость каменной стеной. И через эту каменную стену внутрь нейроны из межклеточного пространства попадают из плазмы крови питательные вещества для жизнедеятельности этой отдельной клетки крепости, и выходят шлаки. А информация в каждый нейрон поступает только через особые отростки нейронов – аксоны, на концах которых находятся те или иные рецепторы, которые и служат поставщиками информации в сами нейроны. Так что если нет контактов между аксонами разных нейронов мозга, то нет и никакого обмена информацией на физическом уровне, даже если эти нейроны и прикасаются между собой своими крепостными стенами-мембранами. Ограничения на физическом уровне обеспечивают свободу взаимодействия на других уровнях. Изумительное по своей простоте и красоте творение природы, и хотя я раньше и понимал все эти механизмы, но когда я сел и стал передавать это свое понимание через свою книгу, я был сам потрясен до глубины души красотой этого процесса. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, меня в который раз наполняет необычайное чувство восхищения созданным природой. Когда я раскладываю понимание того или иного явления природы, то при этом сам полностью погружаюсь в осмысление всех нюансов и деталей для того, чтобы создать полноценное понимание этих процессов у читателя. И когда это происходит, я открываю и для себя такие глубины, о которых даже не подозревал, пока не обратил на них пристального внимания. Ведь одно дело понимать самому, а совсем другое дело донести что-то другим. Просто часто нет времени для того, чтобы остановить какое-нибудь мгновение и полюбоваться красотой и совершенством. А когда это мгновение хочешь донести до других, то волей-неволей останавливаешься сам и начинаешь любоваться этим. Это похоже на то, как на большой скорости проносишься мимо всего и не замечаешь окружающего. А когда остановишься, осмотришься, сразу обращаешь внимание и на красоту полевых цветов, и на пение птиц, обнаруживаешь огромный мир, наполненный жизнью, в котором для каждой букашки-таракашки есть свое место и смысл. Но этого ничего не видишь, когда проносишься мимо на большой скорости, хотя бы в той же самой машине. А порой нужно всего-то ничего, только остановить в кавычках машину и пожелать увидеть и услышать. В понимании природы сознания лежит и разгадка вечного философского спора, что первично – материя или сознание. Понимание природы живой материи, понимание того, что современная наука называет темной материей, сразу снимает этот неразрешимый философский вопрос. Сознание, мысль материальное, только формируется не из привычной для большинства так называемой физически плотной материи, а из тероинкогнита современной науки, темной материи. Так же как из этой самой темной материи состоит и сущность самого человека, так же как и сущность всего живого. Только так называемая темная материя не есть что-то аморфное, безликое или темное по своей сути. Темную материю нашей Вселенной образуют семь разных по своим качествам и свойствам материй, которые я для удобства называю первичными материями, и из которых, кстати, при слиянии возникает и хорошо всем нам знакомая по ощущениям физически плотная материя. Вообще-то многие загадки и тайны природы исчезают, если понимать, что же это такое, темная материя. Но современная наука, признавая факт существования темной материи, которая составляет 90% материи Вселенной, продолжает считать, что она имеет в своих руках полную картину природы и ее законов, что нельзя назвать ничем иным, как беспросветной глупостью. На основе понимания природы сознания и того, что такое сущность человека с чем ее едят, очень легко и просто объясняется феномен клинической смерти со всеми сопутствующими чудесами. И то, что и почему происходит с человеком после смерти. Так же, как и явление, которое многие называют кармой, у которого кроме определения хорошая или плохая карма, ничего нет. Если не считать определения типа «и поняла кроха, что такое хорошо, а что такое плохо». Ведь в разные времена у племен разных рас и верований до сих пор эти понятия весьма сильно отличаются, вплоть до их противоположного значения. И связано это было с господством той или иной идеологии или религии, того или иного социального строя. Однако ни одна идеология или религия никогда не давала понимания того, почему плохое – плохо, а хорошее – хорошо. Причина этого и невежество, и выгода, которую от введения в заблуждение получают определенные социальные прослойки. Когда я затронул этот вопрос в своей книге, своей главной задачей, я видел необходимость донести до читателя понимание изменений – происходящих в человеке во время того или иного действия или поступка. И что самое главное – показать человеку последствия для него самого и его потомков, для его сущности последствия, к которым он должен быть готов, совершая то или иное действие. И не только последствия, но и ответственность, которую на себя берет человек, совершая то или иное действие. Чтобы человек не оказался в состоянии невежды, который не ведает, что творит, и ищет в этом себе оправдание. Человек должен знать, что никакие раскаяния и отпущения грехов не убирают последствий от его действий и не снимают с него ответственности за содеянное. Только тогда человек будет свободным, действительно будет творцом своей собственной судьбы и не станет добычей знатоков человеческих душ, которые умело используют невежество, набивая себе карманы, создавая у человека ложные представления, которые очень выгодны для них самих. Например, в христианстве, да и не только в нем, священники убеждают своих прихожан в том, что грехом является не сам проступок, а не желание раскаяться в содеянном. Другими словами, можно грешить сколько угодно, главное только покаяться в содеянном, после проступка, и все будет прощено. Ссылаясь при этом на то, что Иисус Христос своей великой жертвой на кресте искупил все грехи человеческие до него и после. И нужно только всего ничего – раскаяться. И тем самым твой грех присоединится к сонму других грехов человеческих, которые он уже искупил своей кровью. Только не надо забывать при этом о том, чтобы поделиться награбленным со священниками, которые замолвят за тебя словечко, и тогда ты чист и можешь дальше грешить, и чем больше, тем лучше. Только не забывай при этом делиться, и еще раз делиться, и тогда после смерти ты праведником попадешь прямо в рай». Только тогда, когда сам человек будет понимать последствия каждого своего действия и свою ответственность за совершенное, тогда и только тогда человек может быть по-настоящему свободным. Когда человек поймет, что наказание за совершенное преступление он получает не в зале суда, и уйти от этого наказания невозможно никаким отпущением грехов в церкви. Только тогда человек поймет, что наказание или поощрение – происходит в момент совершения самого действия, и только тогда социальные паразиты потеряют возможность манипулировать сознанием каждого человека и сознанием масс в общем. И еще один важный момент, на который я особенно пытался обратить внимание своего читателя. Человек должен понимать, что вне зависимости от того, поймали его на месте преступления или нет, знает кто-нибудь о его преступлении или нет, отпустили ему грехи или нет, в момент совершения преступления он получает наказание, и это не наказание от Господа Бога, а наказание самой природой, ее реальными и объективными законами, вне зависимости от того, знает их человек или нет, понимает их или нет, признает он их или нет. И самое главное, что должен понимать человек, так это то, что если за преступление его никто не посадит в тюрьму, это не значит, что наказание отсутствует. Просто наказание, совершившее преступление, человек получает не такое, которое он считает наказанием в силу своего невежества, а такое, о котором даже не подозревает. Но от этого само наказание не становится менее серьезным. Причем реальные наказания за преступления на самом деле гораздо более серьезные, чем те, которые человек может получить в суде. Изменяются его гены, которые человек передает своим потомкам, и они тоже расплачиваются за его преступление а у самого человека появляются позже заболевания. Но и это еще не все. Наиболее серьезные изменения происходят на уровне сущности человека, совершившего преступление. И сущность, совершившего негативное деяние, проносит эти отрицательные изменения через все свои будущие воплощения. И все это происходит с человеком не по нарошку, а на самом полном серьезе. И эта информация должна быть доступной каждому человеку, только тогда человек сможет реально оценить ответственность за свои поступки. Так что написание книги сущности разум» было просто необходимым. Для меня было важным и необходимым дать людям понимание этих процессов. А дальше делом людей было принять или не принять это понимание. Я считал это дело своей ответственностью перед остальными. Понял сам, помоги понять остальным. Мне важно было дать понимание предупреждения. Это как если бы я нашел проход в минном поле и не показал его другим. А другие, идущие следом, не зная о минном поле, с большой вероятностью подорвались бы на минах, о которых я уже знал и не сообщил. В этом случае ответственность за подорвавшихся на этих минах полностью ложилась бы на меня. Именно поэтому моя книга сущности разум стала своеобразным предупреждением «Осторожно, мины. Единственное, чего я не мог и не могу сделать, так это заставить других прочитать это предупреждение понимания и принять его к сведению, но это уже зависит не от меня, а только от свободной воли людей и их желания или нежелания принять мое предупреждение понимания. После завершения работы над вторым томом книги «Сущности разум» и издания этой книги в своей домашней мини-типографии, в плане было написание третьего тома этой книги. Но возникла острая потребность написания другой книги, которой я дал название «Россия в кривых зеркалах». Я не буду описывать причины, побудившие меня начать работу над этой книгой, я описал их в своем предисловии к ней, а хочу поделиться с читателем тем, что осталось за кадром этой книги. В 1999 году Лори Николаевич Попов прислал мне славяно-арийские веды с просьбой сказать свое мнение об этих книгах, к которым многие тогда относились с большим сомнением. Когда эти книги попали мне в руки, я понял, что это то, чего мне не хватало для того, чтобы сложить цельную картинку. Конечно, эти книги были одним кусочком мозаики, но очень важным кусочком. Вообще-то я с детства зачитывался любой литературой на темы далекого и не очень далекого прошлого. В этот список входили книги как исторические, так и художественные. Среди художественных были книги, написанные как о реальных исторических событиях и личностях, так и книги фантастические и мистического толка. Во многих из этих книг были интересные и лихо закрученные сюжеты, но они почему-то не оживали, не цепляли душу. Зато при чтении других книг в теле возникали очень сильные и необычные ощущения. Я как бы резонировал с книгой или какой-то частью этой книги. Причем ощущения были часто очень сильными. Мощные волны прокатывались по всему телу, что-то похожее на озноб и в то же самое время не похожее. И в этот момент возникало чувство, чувство истины. Именно такая ассоциация возникала в такой момент. Можно сказать, спинным мозгом ощущаешь правду. И такие ощущения возникли не только при чтении книг о прошлом, но и при чтении других книг. Помню, в 1987 году попали мне в руки книги Всеволода Соловьева «Волхвы» и «Великий Резенкрейцер», еще до революционного издания. Когда я начал читать первую книгу, некоторое время потребовалось на адаптацию к чтению текста с буквами, которые большевики выкинули из русского алфавита якобы за ненужностью. Но очень скоро я въехал в чтение и был удивлен тем, насколько сильнее, красочнее, многограннее воспринималась информация самой книги. Позже я читал эти же книги, но напечатанные уже в наши дни, и обратил внимание на то, насколько серее и беднее воспринимались эти издания. Так вот, читая книги Всеволода Соловьева «Волхвы и Великий Резенкрейсер», я был поражен тем, что автор описывает многие сюжеты в этих книгах так, как будто он описывает мой собственный опыт. Это было для меня столь неожиданным, что я немного даже растерялся. Многие события из жизни его главного героя были практически точной копией моей собственной жизни и тех опытов и открытий, которые я уже сделал на момент прочтения этих книг. Для меня стало предельно ясно, что автор прекрасно понимает то, о чем я писал. Подобное невозможно сочинить, все было описано с научной точностью, но для большинства читателей все воспринималось как некие мистические сюжеты, так удачно придуманные автором. Самое интересное во всем этом то, что и в дальнейшем произошли в моей жизни многие события, аналогичные тем, которые были описаны в этой книге, и о которых я на момент прочтения этих книг даже не предполагал. Мне тоже пришлось надолго уехать из России и прожить много лет в чужой стране, в которой произошло много событий, которые во многом были идентичны тем, что были описаны в этих книгах Всеволода Соловьева. Именно там я узнал о том, кто были мои предки, и о том, как они верой и правдой служили Руси в течение многих тысячелетий. Именно находясь там, я получил сразу все высшие посвящения в тайные ордена света, которые были созданы нашими предками и которые действовали подпольно многие столетия. Мне никто и никогда не передавал никаких знаний, тайных или не тайных. Мне это было просто не нужно, так как я сам создал систему знаний, построенную на своем личном опыте и на личных исследованиях. И насколько я понял потом, благодаря этому вырвался далеко вперед тех, кто ориентировался на тайные знания и воспринимал их слепо, без глубокого понимания их сути. Как оказалось, за первые 2-3 года моего самостоятельного поиска, я заново открыл многие законы и явления, которые все относились к тайным знаниям, и пошел гораздо дальше. Получилось действительно любопытно. Большинство тех, кто так или иначе соприкасался с тайными знаниями, могли воспринять только их внешнюю форму, если говорить философским языком, но содержание этой формы они так и не смогли постичь. Все дело в том, что для заполнения внешней формы содержанием необходимо заполнить эту форму собственным опытом и пониманием. Без этого все окажется только пустой оболочкой, не наполненной жизнью. Кто знает, чего я смог бы достичь и понять, если бы я получил тайные и древние знания, как это делали другие. Вполне возможно, что до сих пор блуждал бы в этом лабиринте Минотавра, из которого нет выхода. Наши далекие предки, хотя и допустили несколько серьезных ошибок и просчетов, но никогда не были дураками. Оставленные ими тайные знания полноценно мог воспринять только тот человек, который дошел до них своим собственным умом, Наши предки прекрасно понимали, что рано или поздно книги с тайными знаниями попадут в руки темных сил, что частично и произошло. Поэтому эти книги тайных знаний были написаны так, что если они попадут в руки социальных паразитов, то последние, уверовав в то, что это и есть сакральные знания славяно-ариев, попадутся в ловушку. Что и произошло. Получив обманом доступ к тайным знаниям в Древнем Египте, социальные паразиты уверовали, что они получили в свои руки философский камень. Действительно, кое-что это им и дало, и это позволило им успокоиться, уверовав в то, что теперь они неуязвимы. И действительно, долгое время они господствовали над другими людьми, в силу того, что все остальные не имели доступа к тем тайным знаниям, которые они заполучили в свои руки. Но несмотря на это, темные силы получили в свои руки только обертку, только футляр истинных знаний о природе и даже не подозревали об этом. Как бы это невероятно ни не звучало, но жрецы-хранители, которые остались после последней планетарной катастрофы, случившейся 13 тысяч 19 лет назад, на 2010 год, хранили и хранят тоже только обертку или футляр истинных знаний. В этом я убедился, когда в мои руки попали славяно-арийские веды. Конечно, то, что опубликовано, только маленькая толика из того, что собрано у волхвов-хранителей, но это уже дает возможность сделать определенные выводы. Тайные знания светлых сил позволяют только построить правильный фундамент для развития. И только. Да-да, именно только фундамент. Они дают правильное понимание устройства Вселенной и основных законов природы в описательном виде. Славяно-арийские руны в себе содержат подсказки, которые многие не понимают или понимают неправильно. Каждая руна имеет три горизонтальные линии, которые символизируют мир и явь, нафь и правь. Волхвы-хранители знают, что руны несут в себе тайные образы, но понимают это по-своему и ошибаются. К сожалению, тайные образы, скрытые в рунах, они понимают как правильное толкование значения самой руны, и пытаются найти этот тайный смысл в порядке расположения рун в тексте и сочетания смыслов, которые несут в себе образы, как каждой руны в отдельности, так и совместно. Вне сомнения, это очень важно для правильного понимания рунического письма, которое основано на понимании образов, которые несут в себе сами руны. Но это никакого отношения к тайным образам, о которых говорили их создатели, не имеет. К сожалению, каждый понимает все только со своей колокольни, а колокольни бывают разные. Если колокольни имеет только один этаж уровень, то и понимание будет тоже одноэтажным. А подсказку о том, что в рунах как минимум три этажа уровня толкуют те, у кого у самих колокольни всего лишь одноэтажное, и толкование у них получается только одноэтажное, и сколько бы они ни старались, ничего другого у них не получается. И не потому, что эти люди плохие или тупые, а потому что, чтобы развернуть информацию на втором, третьем и так далее этажах уровнях РУН, нужно эти уровни иметь самому, и это не предположение, а факт. В начале 2006 года по телефону я познакомился с Виталием Петровичем Бондаренко. Точнее сказать, меня с ним по телефону познакомила Надежда Яковлевна Аншукова, которая до моего возвращения в Россию занималась пропагандой и распространением моих знаний. В ходе разговора с этим человеком выяснилось, что он прошел обучение в Омске и в достаточной степени владел руническим письмом. Когда это выяснилось, я ему поведал о том, что я думаю о рунах, и сказал, что пока руны при прочтении не будут развернуты на всех уровнях, нет возможности правильно понимать и толковать их смысл, что без раскрытия рун на других уровнях все сводится к ситуации с Айсбергом когда человек видит только верхушку айсберга над поверхностью и ничего не знает о том, что у айсберга под поверхностью воды. Без сомнения, верхушка айсберга несет в себе конкретную и объективную информацию об айсберге. О том, что айсберг изо льда, белый, ослепительно сверкает в лучах солнца и плывет. Но этого совсем недостаточно, чтобы сделать выводы о том, что же на самом деле представляет собой этот айсберг, пока человек не посмотрит и не увидит то, что находится под поверхностью воды. Так и руны, без возможности развернуть руны на других уровнях реальности, взглянуть на то, что у айсберга под водой, невозможно получить полный смысл, сокрытый в рунах. Виталий Петрович сначала пытался мне говорить о скрытом смысле рун в том понимании, какое дали ему в школе, и в своем собственном преломлении. Но когда я пояснил ему суть того, о чем я говорю, он буквально загорелся желанием прочувствовать и увидеть все самому. Вполне понятная реакция. И видя его такое страстное желание, я решил ему помочь в этом, но предупредил о том, что для этого я должен его изменить качественно, и что это будет для него очень тяжело. Это его не испугало, и я приступил к качественному преобразованию мозга и сущности, без чего его желание осуществить было невозможно. Он оказался очень динамичным для проведения этой процедуры и потребовалось несколько раз поработать с ним по телефону, чтобы довести его эволюционный уровень до нужной высоты. Как я выяснил позже, ему тяжело давалась моя работа, нагрузка была очень большая, но он ее выдержал стойко. В результате этих эволюционных преобразований я создал ему принципиально новую структуру мозга и сущности и создал кристалл силы, который поместил в центр его лба. Он все это видел и ожидал, когда же он сможет развернуть руны, так как я об этом говорил. И вот этот день настал, и я развернул для него руны, так как сам он это делать не умел, но уже мог видеть развернутые руны. Он видел, как над каждой руной разворачивается объемная голограмма и то, как эти голограммы по мере разворачивания сплетаются между собой на других уровнях, создавая невероятные по своей красоте и смыслу динамичные голограммы. После нескольких тренировок Виталий Петрович смог уже и самостоятельно открывать руны, хоть и не полностью, но в достаточной степени, чтобы убедиться на своем собственном опыте, что основная информация рун содержится именно там. «Качественные преобразования, которые я сделал ему для того, чтобы подобное стало возможным, дали ему и многие другие качества и возможности. После преобразования этот человек мог своим сознанием перемещаться в доступные для него места и ощущать свое присутствие там в полной мере. Как он мне сам говорил с великим восторгом о том, что у него получилось переместиться всем своим сознанием на берег одного из северных озер, и при этом он слышал и чувствовал ветер». Порывы которого налетали на него и на береговую растительность, которая пела песню ветра. Он ощущал и осязал влажность и холод воды озера и так далее и тому подобное. Все это очень радовало его, и я был рад, что мне удалось помочь человеку реализовать свою мечту. Но так продолжалось не очень долго. Я убедился в очередной раз в том, что понятие головокружения от успехов имеет под собой вполне реальную почву. В один прекрасный день у нас с ним возникла дискуссия о том, что есть высшая форма проявления разума, и он пытался мне доказать, что высшей формой является слово. Моя позиция заключалась в том, и я объяснял ему это, что слово это только начальная, самая примитивная форма проявления разума, и что эта форма существует только на самых начальных и примитивных фазах развития цивилизации. Подтверждение этому можно получить из простого анализа – в мозге человека рождается образ, которому соответствует то или иное слово, и это уже само по себе ведет к неполноценной передаче смысла образа, так как ни одно слово и даже группа слов не в состоянии полностью передать суть образа, рожденного мозгом. Но это еще не все. Чтобы сказать слово, отражающее тот или иной образ, мозг создает соответствующие сигналы, которые заставляют легкие выталкивать из себя с определенной силой воздух, и одновременно с этим поступают соответствующие сигналы на голосовые связки. Связки при этом начинают вибрировать в выталкиваемом из легких в воздухе и издают те или иные звуки, которые создают слова. Слова долетают до уха слушателя, и звук слов посредством слухового аппарата внутреннее ухо слушателя переводится в нервные сигналы, которые поступают в соответствующие зоны коры головного мозга слушателя и воспроизводят у него образ, который возник в голове говорящего. При этом неизбежны искажения восприятия, которые определяются образованностью и возможностями слушателя. Но это еще не все. Всем предельно понятно, что весь этот процесс очень медленный и инерционный, так как вся система звуковой передачи информации требует время на восстановление до исходного состояния. В то время как при прямой передаче информации телепатически образы передающего напрямую передаются в мозг принимающего, без всех перечисленных выше костылей и ограничений. И при таком способе передачи возможно в одну минуту передать информацию, эквивалентную миллиардам лет передачи звуковым способом. Только для этого передающие и принимающие информацию должны быть соответствующего уровня развития. Короче, на мои аргументы Виталий Петрович не обращал внимания. И мне пришлось ему напомнить о том, что только после того, как я его качественно изменил, он смог увидеть руны на других уровнях. И тут его понесло. Он начал возмущаться и говорить, что он не просил меня его изменять, и мне пришлось ему напомнить о том, что он сам меня попросил сделать так, чтобы он смог увидеть руны на других уровнях. И напомнил ему о том, как я его предупредил, что мне придется его изменить, чтобы это стало возможным, и что в результате этого изменения я создал ему новые качества, возможности и кристалл силы. И как следствие этого у него появились новые возможности – Такие, как полное перемещение сущностью в физическом мире, о чем он сам и рассказывал, когда перемещался на берег озера. И тут его понесло еще больше. Он стал настаивать на том, чтобы я вернул все назад, как было. Я пытался объяснить ему, что это неправильное решение, и что не стоит спешить с подобными выводами. Но он продолжал настаивать на том, что он не заслужил такого подарка, и просит меня все вернуть назад что я и сделал, и предупредил его, что в следующий раз нужно будет заслужить такой подарок. Просто мне стало понятна причина такого его поведения. Он думал, что я просто блефую, пытаюсь принизить его собственные высочайшие достижения, и что у него все останется как было, и он сможет поставить на место взорвавшегося выскочку, то бишь меня. Именно это он думал, когда говорил со мной в последний раз. Но что же делать, если кого-то ничему не научил пример старухи и сказки о золотой рыбке, которая осталась у разбитого корыта? Видно, ему эту сказку в детстве не читали, или он про нее полностью забыл в своей взрослой жизни. А ведь не зря каждая русская сказка заканчивается словами «Сказка ложда, в ней намек, добрым молодцам урок». В результате ожидания Виталия Петровича не оправдались. После сворачивания сделанного мною у него исчез не только кристалл силы и возможность разворачивать руны на других уровнях реальности, но и все остальные возможности, которые у него появились после моего преобразования. Этот человек просто слышал то, что хотел слышать, и не хотел никого слушать. Он так и не понял, что для того, чтобы увидеть и развернуть руны на других уровнях, необходимо иметь соответствующий уровень развития, без которого это просто невозможно. И что с возможностью это делать он приобрел много других возможностей и качеств, о которых он даже и не подозревал, и о которых я ему не сообщил, рассчитывая на то, что он и так все поймет. Он понял, но совсем не то, что можно было ожидать. Он даже не сопоставил тот факт, что его новые невероятные возможности появились только после того, как я ему произвел качественное преобразование мозга что именно после того, как он смог увидеть и развернуть руны, появились и другие качества и возможности, и в итоге его высокомерие и эгоизм привели к тому, что он потерял все. Виталий Петрович очень быстро понял, что он просчитался, и после того, как я убрал кристаллы силы и созданные мною структуры, у него исчезло все. И поняв это, начал прощупывать почву через общих знакомых, которые спрашивали меня о возможности вернуть ему обратно то, что я ему дал ранее, мне было смешно наблюдать, как человек при страстном желании получить обратно эти возможности не мог и не хотел пересилить свою гордыню. Он сам никак не мог обратиться с просьбой ко мне и выступить в роли собаки с поджатым хвостом. Ему такая перспектива не нравилась, ему хотелось, чтобы я сам предложил вернуть ему обратно свой подарок. Но невольные парламентеры получили от меня однозначный ответ о том, что я его предупреждал, что если я уберу свой подарок, то чтобы получить его обратно, ему придется его заслужить, и что подобными умными ходами он только показывает свою незрелость и неготовность к ответственности, сопутствующей ему подарку. Я понял, что его живой интерес и стремление увидеть развернутые руны исходили не из стремления к знаниям и просветлению, а из личных амбиций. Получив мой отрицательный ответ, Виталий Петрович Бондаренко стал поливать меня грязью за моей спиной и тем самым только подтвердил правильность моего решения. Но несмотря на это, я благодарен ему за то, что он обратил мое внимание на истинный смысл хорошо знакомых с детства слов – «прошлое, настоящее и будущее». Действительно, мы часто автоматически произносим слова и не вникаем в их истинный смысл, а ведь это так просто – «прошлое – прошел уже я», «настоящее – на чем стою еще я», «будущее – буду еще я». При быстром произношении слова сливаются в одно, и позже их стали записывать одним словом, которое и дошло до нас. Вникая в истинный смысл русских слов, начинаешь удивляться глубине их значения и красоте содержания, которые отсутствуют в других языках. Я привел этот пример для того, чтобы показать, что выучив и запомнив значение рун, человек не приобретает новых качеств и свойств, и очень часто среди людей, изучающих руны и тайные знания наших предков – Попадаются люди амбициозные, которые ищут в этом личное могущество и инструмент достижения своих личных целей, а не просто просветления и развития. Виталий Петрович заявляет о себе окружающим как об учителе, гуру, а на самом деле он просто пытается таким образом реализовать свои амбиции, которые ничем не обоснованы. И такое поведение характерно именно для последователей темных сил, в лучшем случае для серых но вне всякого сомнения не для идущего по светлому пути. И понимая это, наши предки оставили волхвов-хранителей или библиотекарей, которые, имея возможность читать древние книги наших предков, не имели и не имеют доступа к основной информации, которую содержат эти книги. Развернуть полностью информацию этих книг смогут только те, кто уже в процессе своего развития достиг полностью или частично всех тех уровней, на которых записана информация. При этом каждый сможет открыть ровно столько, сколько позволяет уровень его развития. Не меньше, но и не больше. И что самое важное, в так всеми желаемых книгах древних нет ни рецепта вечной жизни, ни способа получения философского камня, ни инструкции, как можно достичь более высоких уровней развития. В этих книгах содержится информация о великом прошлом цивилизации Мидгард-Земли, и летопись событий, произошедших в космосе, откуда пришли наши предки и колонизировали Мидгардземлю, о противостоянии светлых и темных сил в разное время. Эти знания необходимы, чтобы после освобождения Мидгардземли от власти темных сил, социальных паразитов, можно было восстановить истинную картину прошлого цивилизации Мидгардземли. И правильное понимание явлений природы, для того, чтобы свободно от рабства социальных паразитов цивилизация Мидгардземли смогла, учитывая опыт прошлых ошибок, двигаться по золотому пути развития. Неправда ли мудрый ход? Темные силы или социальные паразиты стремились всеми правдами и неправдами заполучить в свои руки книги древних, рассчитывая, что в них они найдут эволюционные ключи и смогут реализовать свою давнюю мечту – получить возможность развиться до высоких эволюционных уровней. Те крупицы, которые им все-таки удалось получить через захваченные ими книги древних – были всего лишь приманкой, своеобразной обманкой, заставляющих их с маниакальным упорством охотиться за книгами древних, которые надежно прятали волхвы хранителя. И даже когда книги древних попадали в руки темных, они, не имея возможности разворачивать руны на других уровнях, получали только крупицы информации, которые завели их в конце концов в лабиринт, из которого они выйти не смогут. К сожалению, это то, что наши предки смогли сделать для своих потомков. Скорее всего, наши предки даже и не предполагали, что даже с крупицами их знаний изворотливые умы социальных паразитов смогут натворить столько бед на нашей прекрасной Мидгард-Земле, что зальют кровью их потомков всю Землю, что потоки крови, уничтоженных социальными паразитами, будут пропитывать Землю-Матушку почти непрерывно последнюю тысячу лет, и что темные силы уничтожат даже не десятки, а сотни миллионов их детей и внуков. Что в последний круг жизни последней ночи Сварога враги рода человеческого уничтожат более ста миллионов русов, носителей на уровне генетики качеств, необходимых для возрождения цивилизации Мидгард-Земли, после ее выхода из пределов пекельных миров. И этот геноцид русов проводился по одной простой причине – Социальные паразиты прекрасно понимали, что именно Россия, именно русы станут той движущей силой, которая сметет со своего пути мировую паразитическую систему и освободит весь мир от их власти. И они хотели уничтожить русский народ, русскую культуру, чтобы некому было освобождать мир от социальных паразитов. И дело в том, что именно русы сохранили на генетическом уровне высокое эволюционное число, которое было у наших предков. Именно у русского народа минимальный эволюционный перекос, вызванный смешением раз с большим перепадом эволюционных чисел. Как всегда, я немного увлекся темой, и пора вновь вернуться к повествованию. В начале нового тысячелетия один мой студент принес мне статью на английском языке о найденной Чувыровом необычной рельефной карте Западной Сибири. Статья имела странное название «Карта Создателя», а возраст находки определили по возрасту плиты из доломита которая послужила основой для этой карты. По очень странной для меня логике, возраст карты определили в 100 миллионов лет, ибо именно таким был возраст доломитовой плиты. Случайно, или не совсем случайно, сделан был такой абсурдный вывод – это вопрос второй. Однако у людей, сделавших такой вывод, вне всякого сомнения, нет элементарной логики – ведь следуя такой логике, возраст захоронений на любом современном кладбище будет от 100 миллионов до нескольких сотен миллионов лет, так как надгробные камни этих захоронений сделаны из мрамора, гранита, доломита и других каменных пород, возраст которых составляет сотни миллионов лет. Любой здравомыслящий человек будет смеяться над такой логикой – но ослепленные ученые с умным видом определяют возраст рельефной карты по возрасту доломитовой плиты, на которой эта карта сделана. А на самом деле карта была создана немногим более 100 тысяч лет назад нашими предками, вскоре после их переселения из Даарии. Именно на территорию Западной Сибири, которую показывает рельефная карта, переселились наши предки после того, как Даария, после того, как Даария начала погружаться в пучину океана. Огромные взлетно-посадочные площадки для космических кораблей, огромная сеть гигантских каналов, неизвестные современной науки технологии создания самой этой карты, использование при ее создании данных, которые можно получить только с внешней орбиты. И что самое любопытное, объем данных, необходимый для создания такой карты, современная техника может собрать только за сотни лет. Случайно или не случайно, но была найдена одна из двухсот с лишним плит, которые все вместе создавали рельефную карту всей Мигр-Земли. Подавляющее большинство из этих плит было сознательно уничтожено, и только благодаря случаю сохранилась плита-фрагмент этой карты, и именно той части, на которой проживали наши предки после переселения из Дарии. Почти одновременно с этим я узнал о Велисовой книге. Самое интересное в этом было то, что Миролюбов жил и работал в Сан-Франциско, и что его архив сохранился в русском музее этого города. Так я узнал о существовании в Сан-Франциско русского музея. Когда я посетил этот музей и спросил об архиве Миролюбова, то мне сообщили, что его архив был передан в архив Института Гувера, Стэнфордского университета. Я записался в эту библиотеку, что было совсем не сложно. Достаточно было заплатить небольшую сумму в пределах 20-30 долларов, чтобы получить карточку доступа в этот архив. Я нашел в архивах и скопировал все, что касалось дощечек Велесовой книги, с переводом, сделанным самим Миролюбовым. Среди этих документов была и фотография одной дощечки, которую сделал сам Миролюбов в Бельгии в 1943 году. Во время поиска нужного мне материала меня удивила реакция одного студента, который услышал, что я заказываю архив Миролюбова по Велесовой книге. Он спросил с любопытством, неужели меня интересует эта фальшивка. Меня такой вопрос удивил и возмутил. Фотографию реальной дощечки он называет фальшивкой, в то время как вся официальная современная история базируется на копиях документов, оригиналы которых якобы случайно сгорели в средние века практически одновременно, при том практически везде в Западной Европе, причем так удачно, что сохранили все без исключения копии, а все без исключения оригиналы этих самых копий дружно сгорели. Этот факт почему-то студента не волновал, а волновала реальная фотография дощечки, сделанная в 1943 году, когда даже не существовали компьютеры, на которых можно было бы сделать подобную фальшивку. Но никто не задает подобных вопросов, все настолько прозомбированы, что проглатывают все, что им скармливает пропаганда социальных паразитов. Но это тема отдельного разговора. Примерно в это же время мне в руки попало первое издание британской энциклопедии 1771 года, в которой я обнаружил довольно много информации, включая карты Великой Тартарии, которая была на тот момент самой большой страной мира. Но уже во втором издании британской энциклопедии нет ни одного слова об этой огромной стране, так же как нет ни одного слова и о существовании этой огромной и древнейшей империи на мидгард Мидгардземле в современной версии истории. А тем временем ко мне в руки попали и карты знаменитых картографов средних веков, на которых тоже была Великая Тартария, и кроме этого карты мира так называемых темных и средних веков, которые весьма сильно отличались от карт этих же эпох, по которым в школах во всем мире учат детей, и не только детей. И таких карт оказалось весьма немало, и в библиотеке, подаренные нам с Светланой, одним нашим близким другом и соратником. И что самое удивительное, так это то, что многие наши друзья и соратники, узнав об этом, стали свозить к нам уникальные артефакты, которые все-таки были спасены от уничтожения во время Ночи Сварога. Невероятно, но в очень короткое время у нас оказалось в руках невиданное богатство. Древние карты, атласы, уникальные книги по генеалогии и так далее и тому подобное. В принципе, все было готово для того, чтобы я мог приступить к написанию книги о реальном прошлом нашей цивилизации, и в конце 2003 года я приступил к работе над этой книгой. Но прежде чем продолжить, мне хотелось бы остановиться на некоторых очень любопытных событиях, напрямую связанных с данной темой. Светлана в 2003 году последний раз могла приехать в Сан-Франциско и вынуждена была вернуться во Францию, так и не получив нового разрешения на въезд в США. Несмотря на наши активные попытки это разрешение получить. И с этого дня до моего отъезда в Россию в конце июля 2006 года мы общались только по телефону. Так вот, мы очень часто с ней обсуждали тему книги, над которой я начал работать, я делился с ней своими мыслями, мы активно обсуждали самые интересные находки и открытия, которые мне удалось сделать на тот момент. Во время одного из разговоров мы обсуждали вопрос о том, как все-таки много сохранилось реальных карт, других артефактов, особенно в Европе, и то, как это здорово, что темные все-таки не все смогли уничтожить. И очень скоро в новостях появилось сообщение о том, что неизвестные проникая в государственные и частные библиотеки Похищали из них карты 15-18 веков, даже вырезая такие карты из книг, в которых они были напечатаны. Кто-то, хотя думается, что даже ежику понятно, кем были эти кто-то, пытались подчистить то, что не было почищено раньше, но у них все равно ничего не получилось. Конечно, мы со Светланой прекрасно понимали, что наши разговоры слушали все, кому не лень, но что последует такая реакция на наш разговор, мы явно не ожидали. Этот факт только подчеркивает, насколько все же социальные паразиты боятся, что правда всплывет на поверхность. И еще один забавный, если можно так сказать, факт. Однажды я в разговоре со Светланой упомянул, что у нас накопилось столько оригинальных карт и географических атласов, что не будет никакой возможности все поместить в мою книгу, и что было бы неплохо издать вместе с моей книгой еще и географический атлас из этих карт. И меня ждал очередной сюрприз. Примерно через год я держал в своих руках новую книгу Носовского и Фоменко «Старые карты Великой Русской Империи». Это событие и удивило и обрадовало меня. Я подумал, что моя идея витала в воздухе, и эти авторы ее реализовали уже до того, как я приступил к работе над таким атласом. Удивило меня даже почти полное совпадение названия, но чего только не бывает под солнцем, думал я. Однако моя радость исчезла после того, как я открыл эту книгу и начал читать введение. В географии Клавдия Птолемея, изданной якобы в 1540 году Себастьяном Мюнстером, содержится 48 карт. Считается, что 27 из них созданы самим, в кавычках, античным Птолемеем, а остальные 21 нарисованы позже Мюнстером. В дополнение к Птолемею, изданном Корнелиусом Витфлетом якобы в 1597 году, содержится еще 19 карт. Итого всего в полном собрании карт Птолемея содержится 67 старинных карт. Мы пользовались фундаментальными изданиями. В введении и во всей этой книге авторы повторяют неоднократно слова якобы, античным, предположительно, возможно, по-видимому, вероятно, может быть и так далее, и тому подобное. Вся книга написана так, что читатель, следуя за логикой авторов, впитывает своим сознанием сомнения во всем, о чем пишут в этой книге ее авторы. Книга написана в полном соответствии с техникой нейролингвистического программирования. Если авторы ни в чем не уверены сами, зачем тогда издали такую книгу, которая вызовет только негативное отношение читателей к информации, изложенной в ней? Самое интересное во всем этом то, что авторы пишут, что они никогда не видели оригиналов всего того, что поместили в свою книгу. Что данные для своей книги они получили из электронной библиотеки Конгресса США. Тогда возникает вполне закономерный вопрос – зачем выпускать такую книгу? Вывод напрашивается сам собой, чтобы дискредитировать саму идею, и чтобы люди, прочитавшие их книгу, уже больше не хотели читать ничего подобного. В этой книге авторы используют информацию из первого географического атласа, созданного якобы Абрахам Артелиосом. Так уж получилось, что у нас был оригинальный географический атлас Абрахама Артелиоса. В своей книге «Старые карты Великой Русской империи» Носовский и Фоменко приводят и титульный лист из этого первого географического атласа, так как по телефону не было никакой возможности сравнить сами карты, я прочитал Светлане, что было написано на титульном листе из книги этих господ, чтобы она сравнила с текстом оригинала, и меня уже не удивило полное несоответствие текстов. И вновь вполне закономерный вопрос, зачем приводить документы, оригиналы которых авторы никогда не видели в своей жизни, но при этом дают свое видение? Думаю, что ответ очевиден. Свою книгу Россия в кривых зеркалах я начал с сопоставления текстов Ветхого Завета и славяно арийских вет, а также и событий прошлого, которые социальные паразиты не сочли нужным искажать, видно, посчитав эти события неопасными для сфальсифицированной ими истории, и удивительным образом все оказалось переплетенным между собой с поразительной точностью. События в Ветхом Завете излагались с позиции темных сил, с позиций последователей культа Луны, культа смерти. В то время как славяноарийских ведах события отражались с позиции светлых сил. В то время как славяноарийских ведах события отражались с позиции светлых сил, культа солнца, культа жизни. И оказалось, что в этих источниках отражаются одни и те же события, только с позиций противоположных сторон. Изучая Ветхий Завет, я не просто читал текст, но и вникал в смысл этого текста не со стороны теологии, а со стороны поиска отражения в этой книге реальных событий в реальных местах Мидгард-Земли. И что самое интересное, я все нашел. В тексте Ветхого Завета оказалось много самых что ни на есть прямых указаний на реальные места, где происходили те или иные события. Иногда информация подавалась в виде простейшего эзопового языка, иносказательно, но с очень точными указаниями. Так что только ленивый или не умеющий самостоятельно думать человек не смог бы его понять. Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделилась на четыре реки. Вроде бы в этом тексте говорится об одной райской реке, которая разделилась на четыре реки рукава. Такое бывает, но обычно несколько рек сливаются в одну, а на рукава реки разделяются только в своем устье при впадении в озеро, море или океан. Казалось бы, нелепица, на которую даже не стоит обращать внимание. Причиной такой нелепицы мог быть плохой перевод, изменение понятий со времени написания Ветхого Завета и так далее. Но конкретные названия рек, на которые разделилась река Рая, привлекли мое внимание. В Ветхом Завете первая река Рая названа именем Фисон, которая омывает всю землю Хавила, и указывалось, что золото этой земли хорошее. Там Бдулах и камень Оникс. В Ветхом Завете упоминается и вторая райская река под именем Гихон, которая обтекает всю землю Куш. А также третья река нового рая под именем Хидекель, которая протекает перед Ассирией, И четвертая райская река под именем Ефрат. Я обратил на все это внимание и начал копать дальше. Я стал искать, где и в каких других источниках упоминаются эти названия рек и стран. Дело в том, что ранее мне никогда не попадались такие названия рек и стран, за исключением названия реки Ефрат. Мне удалось не только найти, но и установить точно местонахождение этих рек и стран их современные названия. И когда я все найденное мною перенес на современные карты, моему удивлению не было предела. И еще больше я удивился, когда в славяно-арийских ведах обнаружил описание второго похода славяна ария в Дравидию, Древнюю Индию и последствий оного. И каково же было мое удивление, когда все совпало до мелочей, если, конечно, не обращать внимания на различия терминологии и названий. Но это и естественно, ведь Ветхий Завет и славяно-арийские веды писались представителями разных культур, языков и даже противоположных мировоззрений. Но и тот, и другой источник описывали одни и те же события, только с противоположных позиций, Ветхий Завет отражал позицию сторонников культа Луны, культа Смерти, в то время как славяно-арийские веды – сторонников культа Солнца, культа Жизни. Я не буду описывать все, что мне удалось накопать при детальном изучении Ветхого Завета, славяно-арийских вед и других источников и документов, все это читатель сможет прочитать в моей книге «Россия в кривых зеркалах». Однако перед тем, как продолжить свое повествование, я хотел бы остановиться на одном, точнее на двух нюансах – которые позволили мне открыть и для себя, и, надеюсь, для многих людей, мир наших предков совершенно неожиданной стороны. В четвертой книге из стыкла славяно-арийских вет под названием «Источник жизни» напечатан сказ о ясном соколе. В этом сказе говорится о том, как Настенька отправилась на поиски своего суженого и путешествовала с одной планеты Земли на другую и так далее». Когда я читал об этом, что-то заставило меня задержаться на первом же сюжете об этом в сказе. Насенька прибыла на первую планету Землю, где жила богиня Карна, и планета эта находилась на расстоянии в три дальние дали от Мидгард-Земли. Когда я получил это расстояние, у меня возникло предчувствие чего-то очень важного, и я не ошибся. Я нашел определение расстояния в одну дальнюю даль, и оно оказалось равным расстоянию в одну и четыре светового года. И тогда расстояние в три дальние дали получилось равным расстоянию в 4,2 световых года. А это расстояние до ближайшей к мидгард земле звезды Альфа Центавра. И полетела Настенька к этой звезде с космодрома, который есть на рельефной каменной карте, Западной Сибири, именно в том месте, путь к которому описан в сказе. Было почти невероятно, чтобы в мои руки практически одновременно попали артефакты и документы, полностью дополняющий и подтверждающий друг друга, да еще на таком техническом уровне, который и не снился современной машинной цивилизации. Но такое невероятное событие произошло, и это факт, и никто не в состоянии этот факт опровергнуть. Но самое важное во всем этом то, что все это вместе неопровержимо доказывает, что славяно-арийские веды не фальшивка. И это еще не все. Позже, в 2009 году, я написал книгу «Сказ о ясном соколе. Прошлое и настоящее», в которой разобрал и проанализировал каждую строчку этого сказа и нашел подтверждение всему написанному в сказе на основе новейших данных астрономии и астрофизики. Но это произойдет уже после того, как я напишу и издам книгу «Россия в кривых зеркалах». Вот в таких достаточно необычных условиях начиналась моя работа над этой книгой. Начав работу над книгой, я через некоторое время отложил работу над ней, так как возникла необходимость подготовить к изданию в России мою книгу «Неоднородная вселенная». Надежда Яковлевна Аншукова выступила инициатором издания этой книги в городе Архангельск. Когда этот вопрос был поднят ею, и я дал согласие на издание, я вынужден был подготовить ее к изданию по стандартам России, которые отличались от американских, в которых я сверстал эту книгу. Когда я начал эту работу, у меня возникло сильное желание сделать эту книгу еще лучше. Видимо, не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Я надумал заново создать все иллюстрации к этой книге, сделать так, как я мечтал в самом начале, и как не было возможности сделать сразу, в силу того, что ни компьютеры, ни графические программы тогда не позволяли эту мечту реализовать. И я начал работать над новыми иллюстрациями, которые уже радовали мой глаз. Большая часть работы уже была сделана, на что ушло не менее 6 месяцев работы по 6-8 часов в день. Когда в один не очень радостный для меня день, вся информация в моем компьютере оказалась стертой. Я пытался восстановить потерянную информацию, отвозил свой компьютер в мастерские, но все безрезультатно. Кое-что, конечно, сохранилось на CD, но основной объем сделанной работы был потерян. Это меня, безусловно, расстроило. Но я решил сделать все опять и сделать лучше, чем было, назло всем врагам. Конечно, на этот раз я купил дополнительный внешний жесткий диск с объемом памяти в 250 гигабайт, на который каждый день сбрасывал сделанное за день. Теперь уже даже при потере всей информации в жестком диске компьютера я ничего не терял. Кроме этого, я создал еще и свои методы защиты от подобных происков подлых врагов. Созданные заново иллюстрации действительно получились лучше уничтоженных. При этом я добавил в последнюю главу книги «Неоднородная вселенная» еще несколько новых иллюстраций и сопутствующий им текст. И к середине 2005 года книга «Неоднородная вселенная» с новыми иллюстрациями была готова. Перебросив все на несколько CD, я выслал ее Надежде Яковлевне Аншуковой в Архангельск. И началась уже другая эпопея. Я очень быстро убедился, что одни работники типографии совсем не могут работать с цифровым материалом, а другие, видя неопытность Надежды Яковлевны в издательском деле, пытались ее обмануть, требуя от нее оплатить работу по подготовке книги к печати. Ей говорили в принципе правильные слова о том, что книгу надо сбить и перевести в цифру все иллюстрации и так далее и тому подобное. Надежда яковлина в этом тогда ничего не понимала. И она была уверена, что если она у кого-нибудь и спросит совета, то ей все подтвердят правильность требования издательства. Так как практически никто из авторов не дает свою книгу уже полностью в готовом виде для цифровой печати. А так как я сверстал книгу сам и все иллюстрации с самого начала создал в цифре и уже вставил в макет книги, то им оставалось в принципе только сбросить все в компьютерную систему печатной машины, Открыть файл, отладить светопередачу и нажать кнопку «Печать». Когда я это все объяснил Надежде Яковлевне, горе-бизнесмены поняли, что им не светит срубить лишние денежки, ничего не делая. А это довольно большая и очень дорогая часть работы при подготовке рукописи к изданию. Ну и после урегулирования этого вопроса печатники пытались мудрить. Работники типографии, чуть не написал разбойники с большой дороги, что больше соответствует их методам работы, пытались вместо бумаги лучшего качества напечатать книгу на более дешевой, но с этим у них тоже ничего не вышло. Они все-таки немного заработали на экономии красящих веществ, напечатали книгу с меньшей насыщенностью изображения, что, к сожалению, значительно ухудшило качество иллюстраций. Между всеми этими делами я написал еще и несколько больших статей «Замалчиваемая история России» и «Замалчиваемая история России-2», «Источник жизни-1-2», «Теория Вселенной и объективная реальность». Я не упоминаю в этом списке то, что я написал после своего возвращения в Россию в конце июля 2006 года. Об этом я буду писать позже. В конце 2004 года я решил, что уже пора создавать свой сайт, и дал добро на его создание Дмитрию Байде, который уже почти год уговаривал меня это сделать. Так вот, в 2004 году я почувствовал, что время пришло, и в конце ноября 2004 года мой сайт появился в интернете. Каждая новая моя статья сразу появлялась на моем сайте. Именно со статей началось распространение моей информации в сети, и как показало будущее, это оказалось единственно правильным решением. По мере появления моих статей на сайте, ко мне стали поступать предложения об издании в России небольших сборников моих статей. Первыми были изданы в том же самом славном городе Архангельске две мои статьи «Замалчиваемая история России 1 и 2». Занималась изданием этой брошюры тоже Надежда Яковлевна Аншукова. При подготовке к изданию статей я вновь столкнулся с проблемой редактирования. Взялась редактировать сборник моих статей Елена Васильевна Применина, которая в то время была близкой подругой Надежды Яковлевны. И как она неоднократно писала и говорила, большой поклонницей моего таланта. Я был против любого редактирования по причинам, о которых я уже писал, но меня пытались уговорить, что без редактирования текста просто невозможно напечатать сборник. Я был уверен, что пользы от редактирования не будет, но тем не менее я согласился на это, чтобы доказать другим, что я прав, или наоборот получить подтверждение того, что я ошибаюсь в пользу редактирования. Когда я получил отредактированный текст своих статей, то я не узнал их. Вроде бы и слова такие же, но статьи после редактирования стали мертвыми, из них исчезла душа, то что цепляло за живое почти каждого читателя. «Я все это и выдал на гора Надежде Яковлевне и сказал ей, что я не считаю себя невеликим писателем, не авторитетом в написании статей, но статьи будут печататься в той форме, в какой я их написал без каких-либо изменений и сокращений, или вообще не будут печататься. Если я сделал ошибки, описки, я всегда буду благодарен любому, кто мне на них укажет, но на этом заканчиваются изменения, которые я позволю внести в свои статьи и книги». В результате сборник моих статей все-таки вышел, согласно моим требованиям. Еще раз мне пришлось столкнуться с прелестями редактирования, когда в Москве по инициативе Галины Базайкиной готовился другой сборник моих статей под названием «О сущности, разуме и многом другом». И вновь встал вопрос о редактировании, и я вновь высказал свое мнение, на что мне возразили, что на этот раз редактировать будет очень известный в этих кругах человек Маргарита Николаевна Жиганова которая редактировала много книг и суперпрофессионал в своем деле. Вообще-то Маргарита Николаевна вела себя очень странно. И странно в самом прямом смысле этого слова. Во-первых, она пыталась повлиять на Лория Николаевича Попова, который тоже помогал с изданием этой брошюрки, чтобы он повлиял на меня. Суть ее беспокойства оказалась весьма странной, на мой взгляд. Она просила Лория Николаевича убедить меня не писать книгу «Россия в кривых зеркалах», я обосновывала такое странное свое желание тем, что, мол, и без него, то бишь меня и мои книги, хватит родителей русской истории, которые баламутят народ. Во-вторых, когда я с ней говорил по телефону первый и последний раз, она мне сообщила, что прошла обучение в ведической школе в Омске и что предлагали ей пройти посвящение, от которого она отказалась. И причина этому в том, что она считает Ивелесову книгу и славяно-арийские веды фальшивкой и не рекомендует мне принимать их всерьез. Сообщила она мне и то, что она показывала руны знаменитому лингвисту, и тот ей заявил о том, что некоторые руны чем-то напоминают китайские иероглифы, другие египетские и так далее и тому подобное, и поэтому они являются фальшивыми. На что я и ответил, что неплохо было бы ей и ее знаменитому лингвисту учесть и другую версию такого расклада, ведь похожесть в чем-то иероглифов и рун может означать еще и то, что и китайские, и египетские иероглифы вышли из славяно-арийских рун, а не наоборот, и что подобная версия логична и не противоречива, и ко всему прочему есть неоспоримые доказательства, что все именно так и было. Эти мои слова ей очень не понравились. Странно получается, имеется столько доказательств из разных отраслей знаний того, что именно наши предки, потомки колонистов с других планет Земель, создали цивилизацию на нашей планете, что именно русский язык был проязыком всех народов белой расы и оставил глубокий след в языках народов других рас. Что именно люди белой расы, прямыми потомками которых мы и являемся, после гибели Деарии создали новое государство – и что именно на территории Западной Сибири около 120 тысяч лет тому назад они создали новую империю, что другие расы на Мидгардземле появились в результате временного переселения их сгибнущих планет-земель во время очередной звездной войны между темными и светлыми силами около 40 тысяч лет тому назад. Так получилось, что временные переселенцы остались навсегда на Мидгордь-Земле, и именно наши предки, которые говорили на русском языке, помогали людям других рас обрести знания и умения, чтобы можно было мирно существовать на прекрасной Мидгард-Земле после того, как произошла ужасная катастрофа, причиной которой стала Антлань, Атлантида. Государство, в котором произошло смыкание людей белой и красный рас, значительные эволюционные отличия между которыми стали причиной появления паразитической империи антов, чье безумие привело к планетарной катастрофе, в которой чуть не погибло все живое. И вся эта правда о величии наших предков вызывала у нее полное отторжение. Мне это было непонятно, как и непонятно до сих пор, как может устраивать людей наглая ложь о великом народе, о великой нации, которая всегда несла мир и процветание всем остальным народам. Причем ложь, шитая белыми нитками, согласно которой наши предки только тысячу лет назад вылезли из берлог и всегда были тупыми и ленивыми, как это преподносит современная история. До чего же должны исказиться мозги человека, чтобы он предпочел такую кривду правде о великом прошлом народа, который последнюю тысячу лет пытаются поставить на колени, превратить в рабов физически и духовно. А ведь Маргарита Николаевна – русская по национальности». Это же как нужно ненавидеть свой народ и, главное, за что, чтобы подпевать в унисон его врагам, которые спят и видят во сне его уничтоженным и оболганным. И что именно у нее именно такое отношение к своему народу, я имел возможность убедиться очень скоро. Маргарита Николаевна с радостью подняла шум по поводу якобы нестыковки в моей статье. Такой восторг у нее вызвало то, что в тексте... Приводимым мною из первого издания британской энциклопедии 1771 года, я упоминаю о провинции под названием Little тартаре а на карте 1717 года, помещенной в этой же статье, эта провинция называется Кляйна Тартариан. Ее радости не было предела. Наконец она поймала меня на лжи. Когда Галина Базайкина спросила меня об этом, я был удивлен такой неожиданной радости Маргариты Николаевны. Но мне пришлось ее разочаровать в очередной раз, так как я довольно-таки неплохо знал английский язык и думается даже тем, кто его знает только чуть-чуть, хорошо известно, что «little tartary» в переводе на русский означает «маленькая тартария». Карта 1717 года, приведенная в моей статье, голландская, в чем легко можно убедиться, внимательно изучив верхний правый угол. И хотя я не знал и не знаю фламандского языка, но я точно знаю, что этот язык – разновидность немецкого языка, и даже мне известно, что по-немецки «кляйна» означает «маленькая», «малая», и что в переводе на русский язык «кляйна тартариан» тоже означает «маленькая тартария». Так что никакой нестыковочки нет, и не могло быть, как бы этого не хотелось самой Маргарите Николаевне. А все редакторы, по крайней мере те, с которыми пришлось сталкиваться мне, обученные врагами русского народа тому, как правильно говорить и писать по-русски, сознательно или несознательно отстаивали мертвый русский язык, которому учат в школах и вузах. И подтверждением этого служит случай, когда без моего разрешения журнал «Свет» опубликовал на своих страницах в кавычках отредактированную мою статью «Замалчиваемая история России-1». Я не сразу даже понял, что это моя статья, она читалась мертвой, не задевала ни одной струны моей души, и мне думается не только моей. И не увидеть это может только слепец или ярый враг всего русского. Так что с тех пор при обращении ко мне кого-либо о возможности напечатать мои статьи, я ставлю одно и только одно условие, и не принимаю никаких возражений по этому поводу, никаких сокращений или изменений текста, никакого редактирования кроме как орфографических ошибок и описок. Мои статьи и книги печатались и будут печататься или так, или вообще никак. На этом мои писательские приключения не закончились. Но я не хотел бы сейчас выходить за пределы моего американского периода жизни, но перед тем, как вернуться к своему жизнеописанию онного, хотел бы доверить бумаге еще одну мысль. Я всегда любил свою родину и свой народ, но насколько сильно это мое чувство – я понял только тогда, когда прожил много лет в чужой стране. И хотя моя родина всегда была в моем сердце, вне зависимости от того, где я нахожусь, только в США я понял всю глубину этого чувства. А после того, как я в достаточной степени изучил и узнал западный мир, у меня появилась еще и гордость за свою страну и ее великий народ. Великий без всякого преувеличения народ. Народ, которого безумно боятся враги, которые из-за своего почти животного страха выплескивают и на страну, и на народ даже не ушаты грязи и лжи, а тонны и тонны, рассчитывая таким образом утопить свой страх и правду, которая на зло всем им все равно не утонет, даже в морях и океанах грязи и лжи. На этом пока все, продолжение следует, подписывайтесь на наш канал, всего доброго.